здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске отсрочка по фсбу только по электронке О льготе для получателей субсидии смены по рост труду налоговый прогноз отсрочка по фсбу. Обещанный перенос вступления в силу нормы об обязательном хранении документов бухучета на территории России состоялся. До 1 января 2024 года применение данного положения ФСБУ 27-2021 не является обязательным. В то же время никто не запрещает организации, например, ведущей деятельность и за рубежом, принять решение перевести документы в Россию уже сейчас. Только по электронке. Фонды наконец-то разъяснили к формам за какой период следует применять обновленный критерий численности для выбора способа представления отчетности. В частности, на новый порядок сдачи только в электронном виде при численности работников за предшествующий отчетный или расчетный период более 10 человек нужно опираться при представлении расчета 4 ФСС – отчетности за первый квартал 2022 года. СЗВ стаж с отчетности за 2021 год. Альготи для получателей субсидии. Налоговая служба разъяснила порядок освобождения от НДФЛ и взносов выплат персоналу, если работодатель получатель субсидии на нерабочие дни. Условия освобождения вызвали немало вопросов, поскольку размер субсидии зависел от количества персонала за июнь 2021 года, а льгота применялась к персоналу в месяце выплаты сумм от государства или в следующем за ним месяце, то есть ноябре, декабре. Так вот, никакой зависимости нет. Льгота действует в отношении выплат каждому работнику независимо от количества или состава персонала на момент начисления, выплаты или вознаграждения и от суммы, полученной субсидии. Смены по Роструду. Роструд указал на особенности применения сменного режима работы. В частности, этот режим можно установить для всех работников, основной режим, либо только для одного или нескольких. Это будет режим, отличающийся от общих правил. Не является сменной работой такой режим, когда замена работников происходит не в течение суток, а за их пределами. Например, график работы сутки через трое и тому подобное. Налоговый прогноз. Пенсионный фонд и фонд социального страхования планируют объединить в социальный фонд России в связи с чем готовятся масштабные изменения законодательства. В частности, предлагается установить единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом. Единый круг застрахованных лиц, в него войдут и исполнители по гражданско-правовым договорам, единую предельную базу, общие три категории пользователей льготных тарифов и сокращение форм отчетности представляемой фонды, они будут объединены, преимущественно в одну ежемесячную форму. Изменения готовятся к 2023 году. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом работодателям рекомендовано перевести на удаленку как можно больше работников. При переводе на удаленку стоит помнить, что переход на такой режим не может быть основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Между тем, в отношении коронавирусных сертификатов появились изменения. С 21 февраля в них будет отражаться информация о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Сертификат будет формироваться на портале госуслуг однократно и только в случае отсутствия на портале сертификата, сформированного по иным основаниям вакцинации в перенесенном заболевании. С 1 апреля станет возможной регистрация на портале госуслуг несовершеннолетних. Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться самостоятельно. Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 16 февраля. Тема вебинара «Как составить учетную политику на 2022 год».